Поэма «Экстаза»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 А потом, немного робея, он касался двуцветных клавиш, И его эти добрые феи обучали играть без фальши. Гам, привычные старые гаммы, Трудное место, легкое преста, Пальцы, учимые соло, упрямо, В каждом движении, в каждом мгновении, Это искусство, это дарение.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 Кто же небо разбил, а скалы? Звуки, какие рождаются звуки, Силы рассветной мысли, Заветной Божия, за что же он принял муки? Что же вы, люди, счастье не будет? Длинные пальцы, тонкие руки.